Срочная продажа в жилом комплексе Ривьера Сочи, который у парка Ривьера. Всем привет! Сейчас еду на показ, заодно и вам покажу срочную продажу в живом комплексе Ривьера Сочи с ремонтом, с мебелью, с видом на город, на море, 52 метра, спланировано две спальни и кухню-гостиную. Давайте по ориентирую. Нахожусь на улице Виноградная. За моей спиной жилой комплекс Виктория. Всем известный напротив меня Ривьера Плаза Здесь же магазин Магнит. Перед нами вот такая развивочка. Если туда пройти метров наверное 500, и мы окажемся возле парка Ривьера. Если поедем прямо, приедем в парк Ривьера, но нам-то нужна на улицу Цурюпа ехать нам 900 метров всего лишь 900 метров практически практически по ровной дороге придомовая территория здесь есть парковки с пульта открыли кто успел тот припарковался они абсолютно бесплатные. Также есть парковка подземная, она платная. Такая мини-зона отдыха и детская площадка. Также у всех собственников есть пульт. Отворот. Вы вот на эту парковку. Она абсолютно бесплатная, повторюсь. Вот за домом. Заезжать туда не буду. Покажу ее соком. Так выглядит дом. Консьерж. Лифта 2. Это пожарная лестница. В этом доме их аж 3. Вот так выглядит подъезд. И вот такой вид из окон подъезда. А это вид с общего балкона. Сразу извиняюсь за качество картинки, потому что в квартире живут квартиранты. Так, с правой стороны у нас просторная гардиобная. совмещенный санузел дальше самое интересное спальня с фальшокном это зона отдыха телевизор кухня то есть кухня совмещенная с гостиной смотрите какой вид потрясающий. Но до обеда, конечно, нужно жалюзи будет ликовать, потому что будет солнышко. Также видно море. Фух. Придомовая территория. Есть парковочные места. И еще одна комната. Как-то так. Хорошо заканчивается рабочий день. В общем, стоимость квартиры в жилом комплексе «Ривьера» в Сочи напрямую зависит от сроков и формы оплаты. На сегодняшний день это плюс-минус 160 тысяч за квадратный метр. И тот, кто ориентируется в ценах, а тем более на видовую квартиру в Сочи с ремонтом, прекрасно понимает, что это очень хорошая цена. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. И если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также очень много полезной информации в Инстаграм. меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.